Еще одна очень важная роль, которая требуется от питания. Пища может нас или закислять, или ощелачивать. Фактически 90, а порой даже 100% людей, которые приходят к нам на прием, у них затестируется такой параметр здоровья. Нарушение кислотно щелочного баланса. То есть органы и ткани у вас закислены. Почему они закислены? Потому что самым сильным закисляющим фактором которые существует, это любые стрессы. Любой хронический стресс это изначально закисление организма, чтобы вы понимали. Но вдобавок что мы еще делаем? Мы еще и с помощью продуктов питания свой организм что делаем? Закисляем. Запишите эти продукты. Потому что это вот то, что вас постоянно закисляет. Если мы говорим о здоровом питании, то эти все закисляющие продукты мы должны что сделать? делать? Минимизировать. А некоторые даже устранить. Это любимое многими мясо, Птица, яйца, очень сильно закисляющий продукт, рыба, морепродукты. Из продукты продукты с сильно закисляющими действиями да, обладают сыр и сливочное масло. Если брать зерновые, то сильно закисляющие действия, то же самое пшеницы. Поэтому почти 100% людей, которые приходят да, на тестирование по переносимости, мы видим, да, что продукты из пшеницы очень трудно перевариваются или усваиваются. У многих плохо усваивается рожь. Гречка, рис, да, ноги любят гречку, но это сильно закисляющая крупа. Вообще из круп, единственная крупа, которая щелачивает, это овсянка. Все остальные группы, они нас защевачивают. Если посмотреть, например, да, группа побовых, бобы, горох, тоже сильно закисляющая группа. И да, например, вегетарианцам говорят, да, вы не кушаете мясо, вы не кушаете рыбу, яйца, да, кушайте побовые. Да, это неплохая рекомендация. Но если у человека и так высокая кислотность, а он себе еще какой горох добавит, да, то просто пойдет закисление. А любое закисление – это самый короткий путь к опухолям. Любое закисление – это самый короткий путь к воспалению. Любое закисление – это любой болевой синдром. Все, что образуют кислоты – это почти 90% всех причин заболеваний, которые существуют. Именно нарушение кислотности. Если у вас где-то что-то болит, это самое минимальное, что можно сказать – у вас где-то повышенная кислотность. А посмотрите на людей. Они ходят с кислыми выражениями лица, с кислым тонусом, с кислыми мыслями, да, им ничего не нравится. Вот они все такие кислые, потом удивляются, почему? Да потому что питание у них кислое, вот вся жизнь у них потом такая кислая. Поэтому все эти продукты закисляющие нужно что минимизировать? А вот человек думает, ой, жизнь у меня кислая, грустная, поем-ка я шоколадке, Добавил я сухорка, сгущенного молока и что? Добавил себе кислотности, да, на 5 минут вздрогнул, на час опять в не ушел. Вот это замкнутый круг, который нужно людей выводить. То есть все закисляющие продукты нужно в рационе стараться минимизировать. То же самое алкоголь. Сильный закисляющий продукт. Или ко мне приходят люди, которые просто не могут обезвести чашек кофе жить. Но пока мы эти закисляющие продукты минимизируем, питание здорово назвать нельзя. А вопрос, а чем же это питаться? Ну, слава богу, есть, есть в конце туннеля. У нас есть продукты, которые нас могут ощелачивать которые могут приводить к нарушению кислотно щелочного баланса в равновесии. Если вы в моей диагностике увидели, что у вас есть сильный оцидоз, сильное закисление, то основой вашего здорового питания должны стать эти продукты. В первую очередь, овощи, фрукты, овсянка даже, да? Как на в Англии, на утро. Овсянка, сыр. Да? Творог. Да хоть каждый вечер, пускай на у вас будет творог. Да кефир пейте, пожалуйста, на ночь. Это хорошо ощевачивающие продукты. Добавляйте, да, необычно растительное масло, а оливковое длинное, какие-то заправки. Используйте, да, вот все орехи, большинство всех орехов они закисляющие. Един орех, который, да, ощевачивает, а, к примеру, миндаль. И просто знание их особенностей вам не говорит, что орехи все убрать. но миндаль обладает ощелачивающим свойствами. Например, выбирать между черным чаем и зеленым. Черный чай на что будет? Закислять. Зеленый будет что делать? Ощевачивать. Вот прийти на диагностику, посмотрите, какой у вас кислотно щелочной баланс. вот вам ответ. Какому чаю отдать? Выбор не в том, что чай пить. А вот какой пить чай? Травильные чаи. Вот опять же, да, тут спросили про лимон. Лимон по вкусу, да, кажется, сильно кислый продукт. На самом деле организм что делает? Ощевачивает. Один из лучших ощевачивателей, которые существует. Поэтому можно пить не просто воду, а добавлять дольку лимона. И эта вода с лимоном, она реально обладает сильным ощевачивающим действием. Посмотрите на минут. Вот если вам повезло, мед натуральный, у честного пасечника, вы его купили, да? То тогда этот мед будет какой? Ощевачивающий. Но 99% меда, который продается, это уже мед с добавлением сахара. Ведь здесь добавлен сахар, это все окисляющее действие. Поэтому с медом тоже не жить в иллюзии. Ну и, конечно, соки. Если вы сок выжили сами, то этот сок будет с действием. Если вы купили сок в магазине, не дай бог, в упаковке какой-то тетропаки, то там на литр сока 100 грамм сахара. Такой сок, он что будет? Закислять. Так вот, знание да, закисляющих из свойств продуктов, это архиважно для понятия здорового питания. Это вообще аксиома, вообще без него дальше идти никак нельзя. Это вот, скажем так, вот, нужно знать, в принципе, как отче наш.